Добрый день, уважаемые пользователи 1С. Меня зовут Ермак Сергей, программист компании Account. Хочу представить вашему вниманию обработку для одновременной печати большого количества различных форматов этикеток или стикеров в торговых конфигурациях 1С предприятия 8.2. Обработка разработана таким образом, что может как внедряться в конфигурацию, так и работать как внешняя обработка, то есть не затрагивая механизма поддержки конфигурации. Таким образом, пользователи могут самостоятельно обновлять конфигурацию. Сегодня я хотел бы продемонстрировать практическое применение обработки печати стикеров на примере конфигурации 1С предприятий 8.2, а именно управление торговым предприятием для Украины. Как мы можем видеть на экране, обработка может запускаться как отдельное предложение, как отдельная обработка, так и может запускаться из -за документа расхода, а именно расходы накладной. На экране мы видим расходу накладную с большим количеством номенклатурных позиций, со своим количеством, и у нас есть кнопочка «Печать стикеров» после нажатия на которую у нас открывается автоматически обработка печати этикеток где табличная часть строки для этикеток то есть номенклатура она заполняется из этого документа отсюда мы видим что обработка разработана таким образом что у нас есть табличная часть строк номенклатуры которая заполняется или из документа расходная накладная или если или по запросу заказчика может заполняться из другого документа, или из какого-либо регистра, или из внешнего источника, например, Excel-файла, или из всего справочника номенклатуры с помощью каких-то отборов или условий. Таким образом, можно более детально рассмотреть эту обработку. Мы видим, что табличная часть состоит из таких колонка как тип штрих-кода, штрих-код, номенклатура, количество, единица, контрагенты, страна, поставщик, срок годности, артикул и так далее. То есть номенклатура заполняется, если в номенклатуре есть штрих-код типа ian 13 он является самым популярным на данный момент в Украине. Тогда номенклатурная позиция попадает в эту табличную часть. Заполняется также количество с расходной накладной. Если нам нужно выставить константное количество, тогда мы можем использовать вот эту функцию как количество копий, где выставить 10 штук и установится соответственно всем количество в 10, 10 штуках. Информация контрагент на поставщик заполняется из специального регистра, который есть в УТП во всех торговых конфигурациях. Это номенклатура контрагента и таким образом, под каждого контрагента рассчитывается своя страна производства, свой поставщик, свои срок годности, артикулы. Вот Таким образом, в этом примере обработки у нас присутствует 6 различных форматов этикеток или типов. Это... Первое это печать маленьких этикеток размером 20 на 25 печать больших 60 на 60 печать без штрих-кода, как маленьких, так и больших, и печать вместо штрих-кода артикулов. То есть, если мы выведем на печать маленькие этикетки, мы вот увидим, что у нас есть наименование, производитель, постачальник с своим юридическим адресом. Термин срок годности и сам штрих-код. И тут представлена вся номенклатура это предварительный, предварительная печать, то есть, мы видим, что мы будем вводить на печать. Аналогично, если мы поставим галочку Печать без штрих-кода, выведем на печать, мы получим маленькую этикетку, но без указания штрих-кода, такие этикетки нужны, если это допустим этикетка на коробку. Аналогично, если мы поставим признак печать артикулы и выведем печать маленькие этикетки, мы увидим печать, соответственно, вместо штрих-кода у нас вводится Это То, что по запросу клиента наполнение самой этикетки будет зависеть уже от поставленной задачи. Таким образом, если мы выведем большие, большая этикетка, она чуть-чуть отличается от маленькой, тем, что высота штрих выше, то есть она больше 60 на 60. Таким образом, такие этикетки нужны, для примера, на большие коробки, в которых уже находится сама номенклатура, то есть товар. Есть другой пример по обработке печати этикеток, в которой приведено загрузка из Excel файлика. То есть мы видим, что есть имя файла, можем выбрать его соответственно, и загрузить, и попадет сюда номенклатура, которая присутствует в этом Excel. Это удобно для загрузки каких-нибудь прайсов, или когда приходит номенклатура, для которой нужно промещать этикетки. Аналогично мы можем заполнять со справочника номенклатуры, указать в отборе, что в группе, то есть та номенклатура, которая находится в папочке аксессуары, и нажмем на кнопочку заполнить, и заполнится той номенклатура, в которой присутствует штрих-код ИОН-12. 13. Вот и таким образом здесь печать этикеток производится в два столбца, так как так было сделано под специальным принтером этикеток, который был у клиента. Аналогичная печать этикеток может производиться как в один столбец, как в два столбца, так и в формат А4, просто как ценники вывести в торговых точках. Тут уже все зависит от клиента, от поставленной задачи заказчика. Таким образом, вследствие внедрения данной обработки, мы имеем такие плюсы, которые приведены на экране. Первое – это печать этикеток производится в соответствии с расходными документами или приходными документами, в зависимости от того, как поставить звезд. Второе – это одновременная печать этикеток различных позиций, номенклатуры, указания количества того, которое нужно. Третье – это вывод на печать на различные принтеры этикеток в различных форматах. И четвертое – это более экономичное использование времени и недопущение ошибок при печати стикеров сотрудниками компании. Рассмотрим эти пункты более подробно. На примере первое – это печать этикеток. Производится в соответствии с расходными документами. То есть печать этикеток сразу ограничена для расходного документа или приходного, что дает возможность именно по отгруженным товарам печатать те этикетки, которые нам нужны в данный момент. Второе – это одновременная печать этикеток различных позиций номенклатуры и указ. И указанными с количеством которое нужно. Так как мы знаем, что большинство печати этикеток производит через стандартные программы, ну, например, бар где мы заказываем шаблон одной позиции номенклатуры и печатаем то количество, которое нам нужно. Здесь мы можем печатать сразу большое количество различной номенклатуры с тем количеством этикеток, которые мы можем или указать, или находятся в расходных документах. Третье, это вывод на печать на различные принтеры этикеток в различных форматах. То есть форматы может быть в один столбец, два формата 4, как мы видели ранее в примерах. И в зависимости от тех принтеров, которые будут указаны заказчиком, пишется уже обработка. Таким образом мы можем выбрать ценовую политику того принтера этикеток, который нам необходим. И четвертое – это более экономичное использование времени и недопущение э, ошибок при печати самих стикеров сотрудниками. То есть таким образом мы намного больше экономим времени. Мы не задаем каждую номенклатуру, мы печатаем сразу, допустим, 10 тысяч, 10-15 тысяч этикеток. И не занимаемся прослеживанием этом, так как мы на экране можем увидеть, соответственно, наши этикетки. И таким образом сразу проверить и печатать. И так, так звано, что штрих-коды задаются в карточке номенклатура. Его проверяют высшестоящее начальство. И человеку не надо проверять, он не задает вручную эти штрих-коды. И таким образом Производится печать уже проверенных Штрих-кодов, сотрудник не запутается И это ускорит работу И его в свою очередь У него освободится много времени Которое можно потратить на другую работу В правом нижнем углу Мы можем увидеть Примеры печатания этикеток Из обработки представленные сегодня видеоролики. На сегодня демонстрация обработки закончена Спасибо за внимание До новых встреч